Гагашеньки. Добрый времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Excel из Мы продолжаем с вами Bending the Ink Machine. Выполняем задание Ангела. По поиску... По поиску... А, шестеренок. Нет, не шестеренок. А, три банки жирных чернил. Нужна еще одна. Еще одна банка жирных чернил нужна. Нас ставил этот э, монстр. На каком уровне? На на одиннадцатом. Чоп, чинчопа, чинчопа. Нанох, нанох, нанох, нанох, нанох, нанох. Да, это шприц. Уже нормальная такая тема, блядь так, но от того Гачимуч я не могу сбежать. Это дядя меня разъебывает за секунду okay. oh, Вот так вот нахуй Иду, дорогая an uh, у нее уровень, по-моему Ой, у нее девятый уровень, на девятом она. No на девятом. Погнали. Оперативно спускаемся. Но он же прям тут тоже может меня найти, правильно? Ламповые панели перенеси и поверни маленький грасс, отнеси а мне хаос. чего ебать чего и е... на уровне пи на уровне и сейчас мы на уровне и с будем собирать блядь, ядра какие-то. поехали на уровень ну, я так понял всего 5 заданий 4 точнее на каждом из уровней. Скорее всего, именно так и есть. Так я а урон, я наношу этой у вообще. Так одно есть. На нахуй блять вантусом в на нахуй вантусом в давай тут пока по сука ну как кыш нахуй кыш, блять вот него и обратно дармоед Блять, Блядь, ты же унитаз нахуй. Да отметьте надо крутить. Давай гулять быстрее. Так, одно есть. Два есть, точнее. Тыш, блядь, шел в унитаз обратно, сука. Шел тоже нахуй отсюда. Вылазь, блядь. Сама ты мальчику побегушка. я надеюсь сейчас его здесь не будет Сука. пошел кыш нахуй гребаные засранцы какие они наглые блять он рядом Где выход? О, вон он ходит, а я не туда пошел. Тихонько. А, он просто растворился в стене? Хорошо. Мне сюда вроде. Мой лифт был. Вот. На девятый этаж. Элис Анджел, но ну, не Алиса, Элис. Это за звук был странный. Ху-ху! Вон тусом. Е... бла На... Но оружие зачем здесь? Стоп. To Ушку даст. А, детка. Да. Посетить уровень К и комнату небесной игрушки. Спасаться чернильного демона. Уровень Кей. Хуя! Хуя! Хуй! Блять, топор, топор. Свободная касса. Погнали, бля, отрисовка в игре офигенная. Гуфи, блять, почему так забавно? Уровень кей. Заебись. Это вот она про этих? Как теперь выбраться? Да, да, да. все правильно я сделал. Папеш нахуй. А за древля Линкаль, ебать, ты что, дурак? Да, это она умеет веселиться. Пойдем-ка в ту сторону сначала. О, вот и. Сука. Пугал меня, блядь. Кыш, нахуй. маленький застранчик ну эти чернильные монстры блять это нечто. так это путь это путь ангела правильно это путь анг... это путь демона путь демона Пошли по другому пути? Пошли по Что вообще сюда сходим? Ё-моё! Familiar? Какой фамильяр? Little Miracle Station Какие-то странные звуки страшные такие Но больше ничего Опа! Вы видели? Чернильную машину Блять, ушел, <свист> нахуй. Так, а, отсюда на меня очки бомбо не выскочил. Я помню. Начнем только сюда. Вот там чернильный демон был? мне пройти через него но еще один Хорошо, что там отрисовывается небольшой кусочек, когда он приближается. Стука! блять, я же вздрадиваю каждый раз. их типа больше всего или что сейчас окажется что я одного где-то потерял ага, ага ну как нахуй, шнахуй чернильный уебок да конечно же одного Сейчас на меня кто-то будет охотиться <свы> Тихонько. То есть вот это Бенди, да? Типа, который стал чернильным, чернильным демоном. Ебать он криповый. Почему он здесь прямо ко мне? это было близко дожди еще рано вылазить он где-то за мной идет просто по кругу ушел Ох, бля. Твиттер Гейл. Твиттер Гейл. Шести. шести шесть. Твиттер Гейл. Ну все правильно. Уехал, блядь. Вот, демон-энджол. Да мы пошли по демону. А если бы мы пошли на ангела, у нас бы другой был персонаж? Не Элис. Шипсонг. вещая музычка. Так, мы уже рядом с Лифтом. Еще, блядь. Ё! Нам нужно к ней вернуться, да? Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш. Членосос. А что с ним? Э, молодой. Гуфи, Плуто. Ты чего? А что с Борисом-то происходит? Подожди. Он же в безопасности там стоял. Погнали. А где они, блядь? Ну погнали Мне пизда, один удар, а мне пизда Нахуй. И что? О, бля, мне тоже нравится. Особенно когда мне не пытаются грохнуть. Oh, Ладно. Огневая мощь. Блять, если она мне даст вантос, просто я их сам втащу. В смысле, блять? Well, next time. <laughs> ну ты, блять, пизда Я уже увидел автомат этого, блять, не знаю, Томпсона или кто-то, что там было. Тварь блять. Как спуститься на глубину? Перон, наверное, да? Это оно? Что это и есть глубина, я так понял. Блять, не могла мне ствол дать? Зачем издеваться? Тебе ж нужнее. Тебе ж нужнее недостающие части. Ёб твою блять. сразу видит. О, дурак, что ли? Не, он что, не может забраться? не делать? А у него чернильное сердце? А че он бежит на меня? Он разве может здесь бегать? Что происходит? Нахуй. А если его заманить, он типа все. О -о -о -о -о -о, я нихуя не понял. Здесь мультики показывают, прикольно. Да хуй знает куда идти на самом деле я нашел только два из трех прожекторист есть у него имя Теперь еще выход ищи, блядь, с десять лет. А, нашел. Пошли сюда. Или это я по кругу прошел. Это я по кругу прошелся просто, ё -моё. еще одна да если бы он был живой мне бы было не сдобровать Так, это я опять вышел. Если два остальных не здесь, а где-нибудь тут валяются. 300 мы уже отпиздили и такой он только по грязи может ходить или нет так приседать я не умею и не могу не умею не могу не хочу 5 ты два сердца еще искать а если кажется что они не на этом уровне что тогда я думаю вот эти доски можно сломать и не просто так верно Что я сделал? Мы что-то покрутили. Может, повыше есть? Я просто слишком рано пошел. Есть. Есть одно Значит должно быть еще одно А что за вентиль-то я покрутил? Вентиль-то для чего-то нужен был? Что за х? Пойдем, вот, видимо, где-то что-то пропустил. Ой, ну пошли в эту часть. Криповенько. командирка это хорошо чтобы мы этого прожектора завалили не знаю как он просто поднялся по лестнице и сдох потому что видимо только по чернилам мог ходить ой Не учит их ничему, да? Дурачочки. Так, девятый этаж. Да, вот эта третья глава пока что самая большая. Двигаемся. А, это в, в, закрылись двери. Ту, блядь, закоротила меня. Но no, ты неплохая, если мы Always еще с тобой... А ты мне ничего не подаришь? вернуться на поверхность лады Я нибудь вижу. но почему нет, это Мне кажется она меня сейчас обманет А она плачет? Смеется Сука я так и знал Мысли, кто я? я? не дам тебе моего Бориса, пошла нахер. Дура шальная. Нет, не понимаю, Сонь, блядь. Я сейчас приду за тобой. Блять! блядь. Нет, Борис, беди. Пожалуйста, беди. А то у меня пытается в чувство привести. Блять, сука! Нет. Пизда тебе. Она доигралась. Right, to to Голова 4 большие чудеса. Oh. level с так все у нас начинается новая глава ребятки. папа папа папа Понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вас всех обнял, приподнял. Желаю вам крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.